Сегодня мы учим его лежать Эта команда сложнее И ее сделать с первого раза практически нереально Ну, в отличие от команды сидеть Вот мы и посмотрим, как справиться с этим теперь Барни Мне даже самому интересно, что получится Используем проверенные методики И проверим, как это будет работать Но с первого раза, я не знаю, вряд ли получится ну, Барни, надо, говорят, поднести К его носу корм И как бы так к низу опустить, чтобы он За ним потянулся немножко вперед вниз И сам лег Итак, Барни, лежать Лежать. Лежать. Барни. Говорят, надо еще второй рукой придавливать его немного вот, ну, вокруг холки. Вокруг за холку его придавливать немножко к полу. Ну так, чтобы ему не было больно, чтобы было комфортно. И он понял, что от него хотят. О, мне кажется, это очень. Лежать. Тяжело. Нет. Нет. Сейчас он вообще не понимает. У него просто в голове даже не укладывается, что я от него хочу. Барни, иди сюда. Итак, барни. Лежать. Лежать. Нет. Да. Да. Он сейчас лег, но это он лег случайно. Ну, потому что он, ну, так сделал просто. Ты была Мы и был добываемся, на самом да, самом деле Лежать. Нет. Да, да. То есть, видите, да, он лег. Ну, потому что он не знает, что делать, он просто пробует. И он сейчас лег из-за того, что он, он попробовал второй раз. Главное, короче, вот, так вот ну, нам, вот, братьям за пашним, тренировщикам, терпения. <с> терпения и усидчивости и вот как бы не хотелось ему там выкрикивать да да нет нет там быстрее добавить лежать лежать лежать надо его все-таки четко прям вот да нет лежать все никаких больше лишних слов для него это каш в башке если мы личные слова говорим я кстати когда вам сейчас говорю на камеру я его отвлекаю он должен сосредоточиться на трех словах лежать нет да то есть уже третий раз подряд он ложится я удивлен. я думал это будет гораздо дольше и сложнее Но он уже три раза, три раза по случайности, но лег. Лежать Да Обалдеть. Молодец Вы видели, да? По сути, сейчас снимаем пять минут Вот кто сейчас присутствует на стриме, он видит, что мы, по сути, потратили пять минут, пока он освоил команду Без а, жестов руками Так, Барни, иди сюда Просто посылай. Барни, лежать Лежать Нет Нет Нет Нет Лежать. Лежать. Нет. Нет. Нет. Пока еще не понимает. А если с жестом он уже понимает. Лежать. Лежать. Да. Лежать. Нет. Да, да, да, да. Молодец, молодец. Ты смог, молодец. Лежать. Нет. Да! Ну, как вам, песик, справился сегодня с задачей. На этом мы сегодня закончим. Барни вообще большой молодец. Мы сейчас с ним поиграем, но показывать это уже не будем. Напоминаю, это третий день его дрессировки. И за три дня, по сути, он научился хорошо сидеть и уже научился лежать. Ну, пока еще не четко, но уже ложится. Сам. Барни, давай без корма. Лежать. Покажи, чему научились. Да. Молодец. Две команды и все это за три дня. Как он так за месяц будет знать 30 команд почти. Ну если я с математикой дружу. Я вас обязательно жду. Подписывайтесь и ставьте лайки, свои комментарии. Потому что эта рубрика будет жить долго, если вы сможете поддерживать своими просмотрами и своими реакциями. Все, пока. Давай, парни, ты скажешь пока. Это а это а люди так не подписываются. Давай. Всем пока, потому что я хороший пёс.